Еще раз приветствую вас, друзья. Я нахожусь сейчас на петушке Скала Спасения. Передо мной горы Кавказские. Кавказский хребет. Просто необыкновенно красивое место в этом городе. Я когда приехала 7 лет назад, я была просто очарована. Но сейчас я хотела бы поговорить с вами как раз о курсе, которому мы должны плавно подойти и рассказать, наверное, я опять все равно начну, раз мы здесь все собрались, каждый решает какие-то свои проблемы. Мне хотелось бы, когда я просмотрела блог, когда я просмотрела те видео, которые, те вебинары, которые, в которых я участвовала, я поняла, что по каждому блоку у меня есть, имеются, ну, пробелы, большие пробелы. И работа показывает с клиентами, и то, что я сейчас анализирую, что я неправильно работаю. Хотя и результаты есть, и хорошие, но, наверное, с нашим потенциалом нашего агентства они могли быть лучше намного. Это то, к чему мы стремимся. Значит, по первому блоку сразу скажу, что сразу сделала вывод, что нужно все менять, нужно избавляться от мусора однозначно нужно ставить только продавабельные хотя, ну, я с другой стороны сопротивляюсь думаю, да пусть они будут но я понимаю так, что если мы перейдем на CRM то та база, которая старая база, она останется, она никуда не денется. Но мы будем однозначно работать по новой. Если вдруг что-то поменялось и объект станет интересен старой базы, то мы его будем просто ставить на CRM и продавать. И показывать. По поводу значит, ну, CRM, Долго тоже, очень долго я перебирала разные и делала э, пробы, пера, что называется. Что-то меня не устраивало. Была на бомбовской встрече ОМОС РМ. Э, ну вот, насколько я знаю, что именно на этой платформе э, будет у нас база. Ну, может быть, ошибаюсь и очень жду я этого. Э, по поводу э, механизма сделки, ее этапности. Понимаю, еще трудно мне это все дается, но я буду стараться, еще раз просмотрю, где мои ошибки. Спасибо, ребята, вам всем за поддержку, за напоминание, потому что я человек эмоциональный, часто перехожу на эмоции в работе с клиентом, в этом есть свои плюсы и есть, конечно же, свои минусы. Буду стараться работать с минусами. Вот. Спасибо, Дарья, спасибо, Антон, за то, что передаете опыт, за то, что делитесь С нетерпением жду курса, еще расскажу По вопросу оплаты, ну, кто-то там подскуливал, подвывал Я сама такая же, Мне всегда жалко Мои коллеги вообще меня не понимают Говорят, ты куда их тратишь, это такая сумма я говорю, да, трачу, но понимая ценность, понимая ценность этого курса, понимая, что я очень многое приобрету, что я настрою поток совершенно по-другому, что я не буду упускать клиентов, ну, может быть, и буду упускать, но только тех, которых я захочу упустить, а не тех, которые меня упустят. Я понимаю ценность этой услуги и хочу сказать, что я тоже не дешевый риэлтор, я не дешевый. Меня не купишь за рубль 20. Свои, свои, свою ценность я понимаю. Свою экспертность я понимаю. И я ее тоже продаю. Если вы э, риэлторы или будущие риэлторы, хотите работать за рубль 20, ну вот, наверное, вам не на этот курс надо идти. Смотрите бесплатные ролики. Я хочу платное. Я хочу качество. Я хочу объем. Я хочу заполнить все... Те пробелы, которые у меня существуют Поэтому я плачу Спасибо всем, спасибо